Добрый день! Меня зовут Пит Горбатюк и темой сегодняшнего занятия будет урок под названием В аптеке и все то, что связано с лекарством. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что, бывая за границей, часто или не часто, нам приходится все-таки обращаться или к врачу, или в какую-нибудь поликлинику. Поэтому те знания, которые вы приобретете сегодня на нашем уроке, дадут вам очень многое. Вы сможете чувствовать себя уверенно, сможете задавать вопросы, касающиеся этой темы, и хорошо ориентироваться в чужой городе, в чужой местности. Это придаст вам уверенность в себе. Итак, дорогие друзья, переходим к отработке в первом формате. В аптеке. Аптека. Драксто. Драксто. Драксто. Американцы могут произносить Дракстор. Драгстор. И второе значение. Кемистс. Кемистс. Это тоже аптеки. Кемистс. Ударение на, на Э. Кемистс. Лекарство. Драгмэдисин. Драгмэдсин. Medicine. Драг медсин. Драг медсин. Лекарство. Болезнь. Илнис. Болезнь. Илнис. Илнис. Болезнь может быть и много еще существительных, которые употребляются как болезнь Болезнь. Дизиз. Дизиз. Ну запомните это болезнь illness illness больной sick sick sick не sick мягко а sick sick попробуйте так sick больной здоровье health health здоровье health Здоровый. Healthy. Healthy. White добавляется. Healthy. Healthy. Некоторые произносят healthy. Healthy. Вот буквально я перед этим проверял. Вот по переводчикам автоматическим. И там, значит, здоровый. Healthy. Healthy. Такое произношение четкое. Ну, в основном, произносит здоровье это healthy, healthy. Заботиться. Ну, это очень важное такое словосочетание. Но to take care of. To take care of. Брать care, осторожность. Ну, заботиться. Если кратко говорить об этом. To take care of. Заботиться. Я забочусь. I take care of он заботится. He takes care of... Она заботится. She takes care of... Антибиотик. Антибиотик. Антибиотик. Ударение на Ё. Антибиотик. Антибиотик. Антибиотик. Антибиотик. Следующее предложение. Слово. Бинт. Вот слово бандаж. Значит, произношение. Э-бен-дич. э бен э Артикль перед ним Э стоит. Видите. Дальше. Йод. Йод. Ай-эдин. ай Эдин. Ай-эдин. Ударение на ай. Ай-эдин. Йод. Ай-эдин. Лейкопластер лейкопластер, Рейка-пластер. Эн-эдхисиу. Пласте. Эн-эдхисиу. Пласте пласты ударение на а пласты ударение на хи Эн adhesive пласты Эн adhesive пласты леко пластр шприц a syringe a шприц более утоляющие. Painkill. Painkill. Killer, как написано. Это как бы убийца. Painkill. Painkill. Это более утоляющие. Средство против аллергии. Медсин. Against an allergy medicine against an allergy an allergy артикль n почему артикль n ну хочу напомнить может кто не знает потому что существительно начинается с гласной например n apple apple яблоко с гласной начинается apple значит артикль n если согласны, значит артикль Э. Поработаем здесь, дорогие друзья. Головная боль. Headic. Headic. Пациент. Петейшен. Эптейшен артикль э, не двойной н, э, потому что согласно буква существительное. петаишен, аппетаишен, пациент. простуда, насморк, а холод, кашель. Эков. Эков. Эков. По Дай-ре. Дай-ре. Дай-ре. дай Типа диарея. Даерия. Понос. Боль в желудке. Стамакейк. Стамакейк. Боль вжелудки. Стамакейк. Стамакейк. Боль желудки. Стамакейк до еды бывает выражение бывает выражение после еды до еды before before meal протяжённо meal before meal если американцы before meal после еды after meal after meal где здесь аптека Where is he a chemist? Where is he a chemist? Where is he chemist? Или drugstore. Drugstore. По-американски можно сказать. Drugstore. Мне нужен. Я хочу. Я хотел бы. Мне нужен. I need. I need. Я хочу. I want. I want. Я хотел бы. I would like. Или I'd like. I would like. Значит, я хочу. Более утоляющее. I want a painkiller. I want a pain killer. Более утоляющее. I want a painkiller. Можете сказать. И мне нужен. I need a painkiller. Я хочу. I want. И я хотел бы более тулящий. I would like painkiller. Или I'd like painkiller. У вас есть? Do you have? У вас есть? Do you have? То есть можно начать с частицы do. С частицы do можно всегда начать. У вас есть do you have? А у меня есть Do I have? А у него есть? Does has does he has значит можно и по-другому еще сказать have you у вас есть ну, обычно have you got have you got можно с этого можно начать значить из have you got а можно и сказать из частицы do do you have так что дальше у нас jot и билд Ибин, йод, ибин, ай один, and a bandage, ай один, and a bandage, антибиотик, антибиотик, антибиотик, антибиотик. Дайте мне что-нибудь от головной боли. Give me, please. Дайте мне. Give me, please. Дайте мне, пожалуйста. Something for a headache. Что-нибудь для головной боли. Или вот головной боли, если точнее. Ну, получается так для... Something for a headache. Give me, please, something for a headache. Give me, please, something for a headache. Можно и по-другому, можно кратко сказать. Что-нибудь что от головной боли, пожалуйста. И так можно в аптеке сказать. Something for a headache, please. Something for a headache, please. Поработаем, дорогие друзья, в этом формате. Итак, первое предложение. Дайте что-нибудь от кашля. Give me, please, something. Give me, please, something. Дайте что-нибудь. Give me, please, something. От простуды и насморка. Простуда и насморка. Это a cold. Cold. Значит, give me, please, something. От простуды и насморка добавляем. For a cold. Буквально это для простуды и насморка. For a cold. Give me please something for a cold. Д. Язычок к нёбу к верхнему. Д. кашля. Give me please something for a cough. For a cough. For a cough. Кашель. Дайте что-нибудь от поноса. Give me, please, something for a diarrhea. For a diarrhea. For a diarrhea. пожалуйста, что please, something for a diarrhea. Give me please, something for a diarrhea. От боли в желудке. Give me, please, something for a stomachache. A stomachache stomachache give me please something for a stomachache stomachache от боли в желудке одно слово stomachache у вас есть лекарство по этому рецепту или соответствующее этому рецепту do you have у вас есть do you have или можно сказать have you got have you got у вас есть лекарство do you have a medicine Do you have a medicine? Соответствующее. According. According. Соответствующее. Here to the prescription. According here. Соответствующее. Вот. Here, вот. Или здесь. According here to the prescription. Соответствующее э, этому рецепту. «Do you have a medicine according here to the prescription?» Или «Have you got a medicine according here to the prescription?» То есть предложение можно начинать из с частицы, «настоящее время», а можно из сильного глагола «Have you got a medicine according here to the prescription?» Сколько с меня? Сколько я должен заплатить? Ну, по-разному можно сказать. в данном случае э, мы употребляем how much, сколько must, должен. модальный глагол ставится впереди местоимения и глагола, потому что в вопросительных предложениях всегда вот эти сильные глаголы ставятся впереди подлежащего или э, местоимения. how much must I pay? сколько я должен платить? можно по-другому. how much does it cost? сколько это стоит? Можно сокращенно. How much is it? How much is it? Видите глагол how much is, а потом it. Сколько это стоит? Если вы просите на предложение, is ставится перед нистоимение it. How much is it? How much is it? Или how much does it cost? Does тоже ставится перед нистоимение It cost. How much does it cost? Так напишите, пожалуйста, здесь здесь это here или вот, можно перевести когда мы вручаем документы какие-то когда нас проверяют покажите паспорт, мы говорим here из, то есть, вот здесь значит, напишите, пожалуйста напишите, пожалуйста write it down here write it down это напишите, пожалуйста напишите значит, здесь here Write it down here. Напишите буквально это здесь. Write it down here. До еды. Before meal. Before meal. После еды. After meal. After meal. После еды. Before meal. И after meal. После еды. Я плохо себя чувствую. Ну, вы помните, мы уже это проходили. Что нужно сказать, мне нехорошо. I am not well. I am not well. Или сокращенно, I am not well. I am not well. Мне нехорошо. Я болен. Я заболел. I am ill. I am ill. Мне... Э, ну, я больной. Я есть больной. I am ill. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. И как всегда, мы должны кратко подытожить наш пройденный материал. Итак, мне нужен I need. I need. Я хочу. I want. I want. Я бы хотел. I would like. I would like. Или I'd like. I'd like. Где здесь, здесь аптека? Where is the chemist? Where is the chemist? Или Where is the drugstore? Where is the drugstore? У вас есть? Do you have? А можно по-другому. Have you got? Например, у вас есть антибиотик? Do you have? Антибиотик. Антибиотик. Have you got? Антибиотик. Антибиотик, антибиотик. У вас есть йод? Have you got? Или do you have? I-1. I-1. I ate him. Was yes? Been? Do you have a bandage? A bandage? Do you have a bandage? Was yes, little plaster. Do you have an adhesive plaster? Adhesive plaster. Was yes, шприц. A syringe. A syringe. Дайте мне, пожалуйста, give me, please, что-нибудь. Give me, please, something. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь для. Give me, please, something for. От головной боли. A headache. A headache. Что-нибудь. Something for a headache. Что-нибудь от головной боли. От насморка, простуды. Give me, please, something for a cold. Экоул. Простуды. Насморка. Дайте мне что-нибудь от кашля. Give me please something. Экофф. Cough. cough. Дайте мне что-нибудь э, от боли в желудке. Give me please something. Эстамейки. Эстамейки. У вас есть лекарство по этому рецепту? Do you have a medicine? According to the prescription Do you have a medicine According to the prescription Сколько, сколько с меня How much must I pay Буквально сколько я должен платить How much must I pay Или How much does it cost Сколько это стоит Или кратко How much is it How much is it До еды Before meal После еды after, after meal Дорогие друзья Наш урок на этом Завершен Урок номер 18 С вами был канал The English И Пит Горбатюк. На следующем уроке мы рассмотрим все вопросы, связанные с посещением больницы и изучением фраз, словосочетаний и различных слов, которые необходимы для того, чтобы быть успешным, когда мы посещаем больницу, чтобы мы теряли меньше времени и мы продвигались в изучении английского языка. До скорой встречи! До свидания! кликайте на мой канал, подписывайтесь, удачи!